Всех приветствую. Сегодня мы будем добывать новые криптомонетки, которые называются у нас сфера. Другие криптомонеты вы можете найти у меня на канале. Вот они у меня здесь выложены. Все ссылочки для регистрации имеются. Регистрируйтесь, получайте монетки бесплатно, которые в марте, в апреле уже будут выходить у нас на биржу. И некоторые из них могут быть замены биткоина. Bitcoin, так что не упускайте возможность бесплатно получить монетки. так приступим. Так, будем мы регистрироваться в таком сервисе, как Сфера. Это новый проект, который пока что еще раздает, в течение вот 13 дней осталось, раздает по 50 криптомонеток. Так, сейчас до старта ICO. 20 монеток у нас равняется 1 доллару. Значит, 50 монеток где-то будет у нас 2,5 доллара. Но это DSEO, так что цена будет расти. Э -э, монетки лучше придерживать. Ну и потом снимать, выводить прибыль на кошелек. Так, ну давайте приступим к регистрации. Воскли адрес ввести. Еще раз. Роль. Еще раз пароль. Вот Эх, капча. Ага. Долгая капча. Недолгая. А, нет. Сейчас машинки пропадут. Вот, все предпродажный кошелек мой аккаунт регистрируется так теперь чек ее смотрим у нас Google, где Google, Google, Google, Google. Как я понял, нужно регистрировать на почту гугловскую, желательно, то есть на иностранную. Почему-то нашу русскую почту не принимают, имейте это в виду. Так, подтверждение ждем. сфера вот. добро пожаловать в сферу Мы очень рады вас видеть для старта 50 токенов верифицируйте ваш ваш нажимаем кнопочку синюю Идет загрузка, ждем подтверждение имейла. успешно подтвердили ваш адрес рекламной почты. Вы заработали 50 токенов. Вот. Нажмите ниже, чтобы зайти в свою учетная запись что 3, 8, так выйти Так. Пароль заходим, ждем загрузки. опять изображение Силы закончились. Подтверждаем. Опять пять машин. Подтверждаем. Вот баланс. 50 э, токенов не начислили. Вот здесь можно вот есть ссылочка реферальная, которую можно распространить среди друзей. Копируйте, нажимайте Facebook, расшаривайте, расшаривайте в Твиттере. все все все Всем спасибо за внимание ну, опять же не забывайте подписываться на канал где все всего канал новый все ICO проекты которые раздают бесплатные крипто монеты которые и по 20 долларов дают и по 5 и по 10 долларов и монеты будут расти в будущем это март апрель скоро раздача заканчивается так что рекомендую забирать сейчас вот как бы увидели, сразу зарегистрировались забрали, отложили и как обычно делаю я все, как зарегистрировался в очередном проекте я делаю вот так вот делаю вкладочку вот у меня опера я добавляю сайт в закладки, чтобы просто его не потерять и стараюсь регистрировать на одну и ту же почту и пароль один и тот же, чтобы потом все это не забыть. Но если забываете, записываете. Вот. Нажимаете готово. Вот. И теперь смотрим. Вот. Теперь у нас этот проект появился здесь. Когда наступит март-апрель, вы заходите туда, может быть уже забыли про эти монетки, заходите в свой кошелек, смотрите, цена начинает расти. Уже к тому времени, я думаю, что она вырастет. И выводите их оттуда просто. Я думаю, лишние там, 500 тысяч рублей, мартерублей вам не помешает. Все, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.